С какого возраста можно применять методики школы для изменения своего сознания? Если оптимальный возраст для наилучшего эффекта или все зависит от намерения и работоспособности человека? Ну, коллеги, вот хорошо заданный вопрос содержит в себе уже часть ответа. И вы, собственно говоря, здесь тоже видите. Речь идет об изменении своего сознания. Здесь ключевое слово ⁇ изменение ⁇ Если мы чего-то меняем, значит, есть что менять? А это значит, что речь идет о том периоде, когда сознание сформировано. В каком возрасте формируется сознание? А у всех по-разному. У всех по-разному. Сознание у нас состоит из трех блоков. Подсознание, социальное сознание и сверхсознание. Логика подсказывает, что все три должны быть каким-то образом заполнены. Подсознание формируется достаточно бодро, быстро и еще в детстве. Ментальное тело, социальное сознание со всеми навыками, со всей ее трехслойностью, да, уже в период социализации. А вот когда начинает формироваться сверхсознание, оно тоже должно каким-то образом проявиться. Потому что если сверхсознания нет, это насильственное программирование сознания. Здесь уже не об изменении речь идет, здесь уже идет о директивном программировании сознания, на которое ни вы, ни я право не имеем. Значит, мы говорим о том периоде жизни, когда у человека уже сформированы некие каузальные установки, есть опыт, будхиальные установки, есть сформированные ценности, правильные, неправильные, плохие, хорошие, неважно, они есть. И, конечно же, он знает, что такое творческие импульсы, не потоки, ладно с потоками, импульсы когда человеку начинает хотеться чего-то иного, чем что есть в этом мире. Вот когда все эти факторы проявляются, вот тогда уже можно говорить о том, что с сознанием работать можно методически. А пока этого нет...